И всем доброго времени суток, ребят. Я продолжаю, как всегда, болеть. И, но ну, мы с вами продолжаем играть в Бэтмен Архам Несмотря ни на что, Бэтмен Архам он он процентов должен выходить. Постепенно, круглосуточно. Хотя, мне, честно говоря, уже это не доставляет никакой огромной такой радости, что он выходит у меня на канале круглосуточно. Aidos, War Brothers Interactive, DC, TM, Rocksteady. Мне, честно говоря, не доставляет никакой, ни, никакой особой радости, что он что эта игра у меня выходит практически круглосуточно, блядь. Скоро будет Batman Arkham City, потом Batman Arkham Knight, потом какой-нибудь еще Бэтмен. А может быть вообще... Так, сейчас... Ай, ай, ай, ай, ай. Извиняюсь, ребятки, я должен выйти кое-куда. Ага, конечно, вы меня все поняли, куда я должен выйти. О, мне, кстати, ребят, ребят смотрите, у меня на телефоне поменялся этот ну, текст, режим. Он у меня раньше каким был? Обычным, обыкновенным, простым, а сейчас он у меня непростой. У меня закруглением как письмен ребят сейчас извиняюсь Вы нужно немножко подождать я вернусь справился с этим чертиком так сейчас а где э, да точно он же у меня на кресле как сюда лежит заряжается так правда немножко сменил на нем режим этих теперь там буквы красивые прописные режим истории вот историю короче продолжаем смотреть история бэттена А, главный тюремный блок, так. Два человека, один голос, оружия нет. Сюрприз! Ну, вижу тебя, Харли. Ага. Знаешь, бэд, между давно а -а -а -а! Ой, увидел панцирь. Ну, теперь она Ага. Не, ну на этом мы вчера вроде бы и закончили. По, верху, по верхотуре двигаемся, потому что И сейчас на ядовитство плещах по счет а. Ага, Харри, больно. Я самое главное, чтобы. Самое главное сейчас будет. Она. она. Харли Айви освободит. <смех> Вс ⁇ я от твоих парней избавился, Харли. Так табуляция, так сюда пойдем. Ай блин, я ж забыл тут этот полный электризованный ага. Ну что, ай блин. Забудешь тут ага, вспомнишь, напомнишь. Блин. Бэт, ну почему ты не бессмертный, а? Как бессмертный парень из-за него одного. Ай-ай. Ну почему, Бэт не бессмертный, а? Не, ну хорошо, что тут отключено хотя бы. Морс. Цен. Цертра хора инсерта. Морг. Они даже, блин, предоставили мне тут. Подчетом четверг за одиннадцать, кто убил Или как ты говоришь, освободил 20 молодых женщин. У каждой было заявлено мурла. Каждой была брошена странный пофиг. Не повезло, что я выбрал их и вручил свой дар. Вряд ли они бы с тобой согласились. Правда? А вы не спешили. Каждый вечер вы поднимаетесь на к себе домой, отбираетесь за пол на двери квартиры четыреста. Как по мне, Виктор а Зас... Выходит, и я. Садитесь в любимое Сюда, вроде бы, она побежала потом. Куда-то налево отправилась. Так, не, на тап надо посмотреть. Так, куда-то она сюда отправилась, ну... Надо было бы отключить эту охранную систему в под названием так. не покоя. Сука, чё, ну, короче. Это можно отключить где-нибудь, где-нибудь, где-нибудь. А, ясно. Ясненько, куда пойти надо. Блин, навыка замка у Брюса нет, конечно же. Так, сейчас навык взлом, взлом замка. Так, навык тут у... Бой, бой, бой, бой, бой, бой, бой. Бой, бой, бой, здоровье. Это особые приемы. Это вот эти вот батаранги, батаранги, батаранги. А это что? Это детонатор, детонатор, детонатор, детонатор. Секвентор, секвентор. Так. Ладно. Прокачаем первым делом секвентер ну, наверное, с вами. Так. Так. <Goodnight> mm -hmm. Джокер, кстати, ненавидит Айви, а если эм, ядовитого плюща. Та -та -та там, папа, папа, Ладно, решаем, короче, я загадку. Так, куда идти дальше? Что делать дальше, там? А, вот надо было что сделать. -то. А, вот оно, ч ⁇ Понятненько сейчас, да. Понятненько, да. Надо было тут так сделать. Сломать просто это... Секвенатором и... Так. Стоп. Я не понял, что-то. А секвенатор куда шел? Так, секвенатор шел вроде сюда, так. Или не, наоборот, так. Это шло, ну, так. Дверь заперта. Так, это шло куда-то сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, вот к этому вот месту. Вот сюда. А, нет, это дверку эту открыл, ну ладно, эту дверку-то я открыл. Ага, так, это Wainteg тут один. А мне нужно еще будет один это, взломать секвинатором, опять же. Вот этот вот Wayne Tech надо будет тоже взломать секвенатором. Так. Вот этот вот.. И вот и все. Пациент дезактивирован. Хорошо, круто. Прикольно мне. Просто. Прикольно, круто, классно, молодежно. Подтверждаю. Хорошо. Ну и куда дальше идти? и сюда, что ли? Так. Сюда? Нет, здесь дверь спринта. Или я не все камеры еще обыскал? Скорее всего, не все. Тут может где-то загадка Ридлера быть. Не, ну а тут то место еще пока что посмотрим. Это. Right. X. Короче, где-то сверху тут нужно. Вот так вот. Как так надо. Так, а еще где? Есть так так Идти надо сюда, по идее, к западным воротам, ну так. Но я не знаю, что еще. А, тут надо, этот, тут надо взрывчатый гель. Тут загадка Ридлера есть просто. Ты растёшь в моих глазах, тёмный рыцарь-детектив. Продолжай в том году и я разрешу тебе поискать мои носки. Ха! Ай, ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай ай Бэт, да иди ты. Так уж, тут все разломали, раздолбили, ага. <свистит> вот самый интересный, куда идти дальше, потому что я, честно говоря, не смыслю многое много чего. Где искать мисс Квинзеля, а? У одного там шизофрения развилась, очень жестоко у другого другой говорит сам собой. Конечно, я бы сказал бы, что тут это сам с собой говорящий человек говорит с умным человеком, но мне ну но... конечно же нет. Прометей охранники Архимеда. Так. Так, та та та та та та А, сюда с другой стороны надо проходить. Да нормально уж, поху, получше, чем у тебя, Конечно же, спасать надо. Так, стоп. Подарю, подарю. Я начинаю скучать, Бэр. Давай, что-нибудь. Мистер Джей, самый симпатичный парень на свете, правда? Да, просто мечта. Блин, Блин срывается. блин так я не знаю как Надо помочь но Ай, блин, Харли, ну на так, сейчас, увижу, так, куда это идет? Это идет сюда, так. А может ты? Да не знаю, короче, как? Не, ну, я не знаю, короче, как это сделать так, ну, чтобы было двум нормально. Не, ну, я одно, конечно, расшифровал, два расшифровал, три, четыре. <coughs> Вообще сегодня. Ладно, короче, так на превьюху пойдет. человек один голос оружия нет. Ой, не в ту сторону точно. Так. Так, так стоп, а так я на тап, так я сюда зашел, сюда. Так, трофей. Не могу я без трофеев. Не могу я трофея обойти стороной, Не могу я их обойти стороной. Ага. -а? Да, блин, да, я знаю, что тут будет. Я поэтому Ладно. Эх, да нормально, а дела Знаете, что надо спасать 2 на минуты Так, Куда это? Так, идет так. Надо поискать. Вот так, вот это идет сюда. Это идет сюда. И вот... Скоро, нет, и ты Три, два, один. А, не, блин, черт. Надо одного развязать. Одному батарангом рангом тут зарядил. Так-так. А... Один участник выбывает. Так-так, я, Так-так, все равно, мне один участник выбывает, ты все равно. На превьюху, ага, сфотографировал, ага. Я опять тут сижу, с вами говорю, говорю, говорю. Так, нет, тут реально надо прохождение врубать, потому что ну, я не знаю как, я не знаю как их двух спасти. Я не знаю, как спасти их двух. Ну, ребят, ну реально, оптимально, я не знаю. Просто не знаю. Тут реально надо врубать прохождение. Потому что, ну. Ну не знаю я, как спасти двух пацанов этих. Ну тут реально надо прохождение врубать. Потому что я, ну.. У меня есть, конечно, мысль, что можно было бы спасти одного. Но.. блин да я знаю что тут будет тут харли квин скажет здорово бетс и у тебя есть выбор спасти одного или спасти двух ну я конечно же как долбанутый выберу спасти двух вообще так сейчас извиняюсь прохождение тут запустим потому что без прохождения это видео растянется на так фихолиард серий это точнее так. Ребят, извиняюсь, это точно. Это же последний минут уже видео этого. Поэтому давайте, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах Бэтмен, Архам, Асалум. Пока-пока. Ребят, давайте до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах Бэтмен, Архам, Асалум. Пока-пока.